Лидеры Кыргызстана и России переговорили по телефону. Соцфонд Кыргызстана за январь мар 2023 года назначена пенсия 20 445 граждан. Крупнейшие золотодобывающие предприятия Кыргызстана и Узбекистана договорились о сотрудничестве. Туристические возможности Кыргызстана презентовали на международной выставке в Екатеринбурге. Теперь уехать на иссык на такси можно будет только с восточного автовокзала на юг страны с западного. Парец Дюламан Шершевеков вышел в финал чемпионата Азии. Сегодня, 10 апреля, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Джапарова с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба администрации президента, лидеры государств обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского стратегического партнерства и союзничества, а также взаимодействия двух стран в рамках международных региональных организаций и интеграционных объединений. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление кыргызско-российских отношений во благо двух народов и государств. Социальный фонд Кыргызстана за январь-март 2023 года назначил пенсию 20 445 гражданам. Как сообщили пресс-службе ведомства, за март назначена пенсия 426 гражданам. Кроме того, произведен перерасчет пенсии по дополнительно предоставленным документам о стаже, заработной плате, об учебе, инвалидности 1030 пенсионерам. Крупнейшие золотодобывающие предприятия Кыргызстана и Узбекистана договорились о сотрудничестве и обмене опытом в сфере горных разработок. Как сообщает Кунтер Голд Компани, в конце марта специалисты Новоийского государственного горно-металлургического комбината, одного из ведущих золотодобывающих предприятий Узбекистана, посетили Кыргызстан со знакомительным визитом, чтобы своими глазами увидеть высокогорный рудник Кунтер и уникальные технологии этого производства. Гостям показали центральный карьер, золотоизвлекательную фабрику и хвостохранилище. Также в рамках визита а делегации из Узбекистана принял президент акционерного общества «Кумтур Gold Компани» Алмазбек Барктабасов. На встрече стороны договорились развивать сотрудничество между двумя компаниями по обмену опытом в сфере горных разработок и обсудили планы по реализации ряда совместных проектов. На международной туристической выставке «Лето 2023» в Екатеринбурге рассказали о возможностях отдыха в Кыргызстане. Площадка работала с 7 по 8 апреля. В ней участвовали туроператоры «Урала», представители Федерации профсоюзов Свердловской области и предприятий Екатеринбурга. Кыргызстан на выставке представили отечественные туристические компании. Они рассказали об оздоровительном отдыхе, санаторно-курортном лечении. В Кыргызстане провели деловые встречи с другими участниками. С некоторыми они подписали договоры о дальнейшем сотрудничестве. В цели безопасности упорядочения дорожного движения, а также ликвидации стихийной парковки вблизи Западного автовокзала, междугороднего такси будут распределены по двум крупным автовокзалам согласно пути исследования. По информации ведомства, теперь Междугородний такси, путь которых проложен в восточном направлении, будут размещены на территории Восточного автовокзала, а в западном направлении будут находиться на территории Западного автовокзала. Кыргызстанский борец по греко-римскому стилю Дюлуман Шаршембеков вышел в финал чемпионата Азии в Астане. Шаршембеков выступает в весовой категории 60 килограммов. Он стартовал с четвертьфинала. В первой схватке он одолел индийца со счетом 10-0. В полуфинале поборол японского спортсмена со счетом 4-0 и вышел в финал чемпионата.